Друзья, я приветствую всех на канале The Coin House, особенно моих подписчиков и гостей канала. Сегодня я хочу вам рассказать о монетах Елизаветы II, королевы Англии. Слишком много мне писем пишут о цене этих монет, я решил сегодня рассказать вам некоторую правду об этих монетах. Итак, продолжим. Эти монеты выпускались в огромном количестве. И в данный момент ценными являются некоторые из них. Это бракованные монеты. В основном бракованные монеты зависят от их металла. То есть, вот посмотрите, сейчас я покажу на примере. Вот этот, видите, вот это металл, он красный цвет, это... Здесь больше меди. И вот 71 год. Вот видите разницу. Дальше. Еще в этих монетах есть брак чеканке, То есть в некоторых буквах имеются различия. В основном мне пишут о монетах 71 года. Вот этих монетах. Вот. 1971 года монет Елизаветы в этом году основной брак вот в этой части находится видите вот где угол под буквой Д. в некоторых монетах различается и от года то есть вот эти монеты первые монеты Елизаветы они тоже очень дорогие. Это у меня монета 1964 года, вот две монеты у меня есть. Вот видите, на них тоже отличие сразу видно. Одна из них красная, вот я покажу вам так, чтобы вы увидели, одна из них красная, а другая нет. Это вот эта монета у меня очень дорогая. Итак, друзья, те, кто хочет продавать монеты, Независимо от того, в какой стране вы живете, вы можете зайти на мой сайт, ссылка под видео, под этим видео, зайти на сайт thecoinos.com, выставить ваши монеты, оставить ваш номер телефона, зарегистрироваться при помощи номера телефона и адреса и любой, кто будет искать монету, то есть, например, вы живете в Индии, продаете, например, монету американскую, Какую-то, например, квад, квотер. При этом любой человек, кто будет искать в Индии квотер, сразу наткнется на вашу, найдет вашу монету. Итак, друзья, прошу подписаться на мой канал, поставить лайк, не забудьте оставить свои комментарии. Всех моих друзей, подписчиков и тех, кто смотрит на Facebook и других платформах, прошу перейти на YouTube, подписаться на канал. Если это видео за неделю наберет 1000 лайков, в следующем номере я вам, в следующем видео я вам покажу монеты квоты 65 -го года, сколько он стоит. Итак, реальная цена этих монет, монет Елизаветы, если они не бракованные и не редкий год, это мизерно, очень мало копейки. В основном, опять же, обратите внимание на цвет монет вашей. Вот видите различия между этими монетами? Эти монеты различаются в металле. В основном различие металла брак и чеканки чеканке. Итак, друзья, спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. С вами был Иса, до свидания.